Послушайте, кто бы вы ни были Никто не может управлять симбиозом Никто Мне не нужно управлять симбиозом, спайдерами Док, ок мы будем как единое целое. Это новый мир. Человечеству нужна сила, и моя технология даст ее ему. Симбиоз единственный путь. Мне нужно было догадаться, что новый Док, Ок, слишком хорош, чтобы быть правдой. Полностью новый мир. А те, кто не разделяют моих идей, будут уничтожены. Кстати, про уничтожены. Пора повеселиться. Пахнет плохим симбиозом. Остынь, дедушка. Наконец-то одни. Давай покончим с этим. Ты никогда не преодолеешь мой барьер, Спайдермен. Он прав. Мне нужно найти способ отвести энергию от его щита. забирает у него энергию. Но я все равно не могу пробраться сквозь него. Все, что ты пытаешься сделать, Спайдермен, бесполезно. Работает! Еще раз и все! Кажется, щит восстанавливается. Я опять в прекрасной форме. Я побежден!